Приветствую вас всех, спасибо, что э, пришли на э, эту импровизированную пресс-конференцию. Я решил собрать вас, потому что я думаю, что то, что сегодня произошло в э, Национальном совете по реформе, то, что происходит в последнее время вокруг э, проблем, связанных с раскаджанием государственной имущества Украины, э, не только советского припартова, но в целом по стране. Я думаю, что все эти вещи касаются каждого границы. Я председатель общественного совета реформы государственных предприятий. Сегодня обсуждался вопрос государственных предприятий на совете реформ. Я был обязан по своему общественному положению, по своей по той позиции, которую я занимаю, не только как глава детской администрации, но как глава этого совета, представить свой суд доклад наряду с докладом премьер-министра и министра экономики. Я представил доклад, и я повторил то же самое, что не раз говорил в своих публичных выступлениях, что в Украине происходит. Массовый грабеж с государственных предприятий, что разные политические партии назначают туда своих представителей, партии власти, с единственной целью пополнять черные кассы своих боссов И эта ситуация непримиримая, и мы должны все поменять. После моего доклада, если касаться фактологической стороны, Через там два, два выступающих после меня взял слово не из не тел. Сначала он начал с того, что я был сегодня необычно дипломатичным, что по телевизору обычно лещи выступаю, Хотя это не так. Я выступал так же, как выступаю всегда. И потом прямо перешел на оскорбление. Он начал обвинять в ответ на три факты, которые я заложил, меня самого в коррупции, злоупотребление служебным положением, начал говорить про какие-то мои миллиарды, которые я как бы украл. Это любимый тезис российской пропаганды. После чего потребовал, чтобы я убрался из его родной Украины. Мой ответ был вполне конкретный. Я сказал, что действительно идет воровство. Я считаю, что в том числе министр завешен в этом воровстве. В том числе в его министерстве большие схемы. В том числе одесский припарковый завод крабят вместе. По тем данным, которые у нас есть, и грабили все это время. Люди, приближенные к премьер-министру, господин Мартыненко в первую очередь, но в том числе там был, к разных схемах были представлены другие люди, в том числе господин Пашинский, который работает вместе с Солоком, и господин Тищенко, и, кстати, те же люди, связанные с разными схемами, связанные с Одесским нефтеперерабатывающим заводами и безвестным Курченко. Арсен Аваков перешел на нецезурную брань, на что получил замечание президента, что нельзя ругаться такой ситуации, на что он потом пытался запустить меня стаканами и полезть в трак. После этого. Премьер-министр оценил Сенюк, обозвал меня гастролером, призвал меня убраться из страны. Я не буду цитировать остальные его убранные выражения. Я думаю, что это видео должно быть опубликовано, чтобы люди видели, как выглядит премьер министр потерявший лицо. Я видел в жизни много президента, много премьер-министров. Неофициальной обстановки всякое. Но ну, на официальной встрече такого уровня присутствуют главы государства, всего правительства, паламых лидеров. Такого поведения я никогда в жизни не видел. Что я хочу сказать? Что я хочу ответить премьер-министру Яценюку, который предлагает, который называет меня Костролеров, его приспешником, который вместе с ним предлагают убраться меня из страны? Я. С гордостью ношу этот паспорт. Этот паспорт не просто формальный документ. Этот паспорт моего обязательства перед народом, украинским народом. Перед народом нашей страны. Я много лет своей жизни провел в Украине. Я, не, правда, не родился в Украине, но я практически вырос в Украине. в очень маленького возраста, я сюда приехал. Как человек сформировался здесь. Я был активным участником обоих украинских Майданов. Я помогал украинской оппозиции при Януковиче, в том числе господину Яценюку. Будучи президентом, я приехал поддержать его мероприятие, когда Янукович упорно призывал меня, не в Я нарушил его запрет и сделал что-то очень необычно, будучи президентом другой страны. Я приехал в Украину, поддерживает партию, лидер, которой сидел в тюрьме, и партию, когда за руководил господин Яценюк. Что я хочу сказать как человек, который имеет обязательство перед гражданами Украины? Я никуда отсюда уезжать не собираюсь.